Добрый день. Сегодня мы продолжим с вами строение человека, отношения четырех царств, к эфирной среде физического мира. Обратим внимание на их отношение к миру желаний, к тонкому миру нашей планеты. Мы знаем, что минералы растений не имеют собственного тонкого тела. Вот здесь как раз. На схеме видно хорошо. Вот минеральный царство, и минеральное. тело мысли у него нет. Тонкого тела нет у минералов. Эфирное тоже нет. У него только плотное тело. И с ним работает именно эфирное тело планеты. А своего собственного тела нет. Их пронизывает лишь планетарное тело желаний. То есть тонкое тело нашей планеты пронизывает царство минералов. Поэтому не имея своего отдельного собственного проводника, они не могут иметь эмоции, желаний, чувств. То есть тех способностей, которые относятся к тонкому миру, миру желаний. Когда, например, камень ломается, не ощущает этого. Но было бы неверно делать из этого вывод, что с этим действием не связано никакое чувство. Ибо это примитивная материстическая точка зрения. Или точка зрения, принятая невежественным, непонимающим большинством Земля. А вот человек, который немного посвящен тайной природы то есть это оккультная сфера науки, знает такой человек, что нет ни единого действия, большого или малого, которое бы не чувствовалось во Вселенной, в данном случае не чувствовалось телом планеты. Раз минерал является частью планеты, частью ее как бы планетарной личности, раз минерал пронизывается также и тонким телом планеты, то если сам камень не чувствует ничего, когда его ломают, зато чувствует дух Земли, тогда с ним что-либо делает. Вот этот момент важно вам уловить и усвоить. То есть дух Земли ощущает буквально все, что творят с его телом. Ибо тонкое тело Планеты пронизывают каждый камень и все тело планеты. Если человек, например, порезал себе пальчик, то палец не имеет своего собственного тела желаний. Он более сам палец не чувствует. Но зато ее чувствует сам человек. Потому что именно его тело желаний пронизывает этот палец, имея связь с эфирной частью этого пальца. Понятно, да? То есть сам палец боли ощущать не может. Точно так любая часть тела ощущать боли не может. А вот тонкое тело человека, которое пронизывает все части своего тела, вот оно как раз это чувствует. Поэтому вот анестезия основана на чем? На том, что тонкое тело на время, скажем, анестезии, или полной, или частичной, либо из всего человека выводится тонкое тело, либо частично. И тогда сирийским телом делаешь, что хочешь. Вот это понятно, да? Как объяснить вот это явление, называемое местной анестезией, там, скажем, или, или полной анестезией? Если растение вырвано с корнем, то это чувствует Дух Земли. Точно так, как если у человека вырвут волосы из головы. То есть планета это чувствует, и тонкое тело чувствует. Поэтому, чтобы выдирать что-нибудь из тела планеты, надо что? С ней договориться как-то. Наша Земля, как и любая планета в космосе, это живой, чувствительный организм. И все формы, которые не имеют своего отдельного, собственного тонкого тела, через которое насыщающий их дух мог бы испытывать чувства, включены в тело желания нашей планеты, скажем, или в тонкое тело ее ауры. А вот это самое это тонкое тело, оно как раз обладает чувством. Если разбить камень или сорвать цветок, не выдирая растения, скажем, из земли, то это доставит земле удовольствие. А вот вырывать растение с корня, это причинит ей боль. Разбить камень почему доставляет ей удовольствие? Ну и как любое, как любое существо, оно стремится к утончению. Точно так и планета свою грубую, Часть тела пытается утончать и будет этим заниматься. Вот в следующих кругах мы будем иметь дело уже с планетой, где более утончена будет ее материя. Планетарный мир желаний, или тонкий мир нашей планеты, тонкое тело планеты, пульсирует через физические и эфирные тела животных и людей, точно так, как оно же и пронизывает минерал и растения. Но вот у животного и человека у минерала и растения своего собственного тонкого тела нет, а вот у животного и человека плюс к этому, помимо тонкого тела планеты, у каждого есть свое собственное отдельное тонкое тело, позволяющее им чувствовать Желание там выражать какие-то эмоции и страсти. Однако между ними, то есть между человеком и животным, есть разница. Вот тонкое тело желаний, животного, построено исключительно из материи, плотных слоев тонкого мира планеты. То есть из нижних слоев сферы тонкого мира. В то время как даже... У низкоразвитой человеческой расы, или какого-то пления скажем, небольшое количество материи в высших слоев все-таки входит в состав тонкого тела. Чувство животных и малоразвитых человеческих рас связано исключительно с удовлетворением самых низменных желаний и страстей. Которые находят свое выражение в материи низших слоев тонкого мира, или мира желаний. А для того, чтобы иметь чувства, которые вводят в более высокие состояния, им необходимо иметь соответствующие тонкие материалы в своем тонком теле. То есть, чтобы иметь какие-то чувства, человеку надо иметь соответствующую тонкую материю в его тонком теле. Если не будет в тонком теле соответствующих тонких материй, то человек, как говорится, будет бищевоственным существом. По мере того, как человек прогрессирует в школе космической жизни, опыт жизни учит его, и тогда желание становится у него чище, лучше по качеству. Так постепенно материал Тело желаний, тонкого тела, подвергается соответствующим изменениям. Более чистый и светлый материал, выше слоев тонкого мира, приходит на смену мрачным цветам низшей части тонкого тела. Тело желаний также увеличивается в размерах. У святого человека оно является воистину великолепным зрелищем. Демонстрируя несравнимую ни с чем чистоту того или иного цвета, а основных цветов семь, даже оттенков и прозрачность этих оттенков и чистоту цветов. Это нужно видеть самому, чтобы оценить это по достоинству. В настоящее время материалы как низших, так и высших слоев входят в состав тела желаний, огромного большинства человечества. Ни один человек не является настолько плохим, чтобы не иметь какой-либо хорошей черты. А вот эта хорошая черта обусловлена материалами высших слоев, которые имеются в его тонком теле, теле желании. На Земле есть очень и очень немногие люди, их очень мало, и они настолько высоки, то они совсем не используют тонкую материю низших слоев мира желаний. То есть у них нет никаких низменных грубых желаний, никаких страстей, связанных вот с этой материей, материей этого мира. Как планетарное эфирное тело и тонкое тело желаний пронизывают физический материал всей нашей планеты, Точно так наше эфирное тело и наше тонкое тело пронизывает. Вот скажем у растения, оно пронизывает плотное тело растения, у животного его плотное тело и у нас тоже физическое тело. Пронизывается эфирным и тонким телом. В течение жизни человека его тонкое тело не имеет такой же формы, как и его физическое тело, как эфирное тело. То есть тонкое тело наше не имеет человеческой формы, пока мы здесь находимся, пока мы в физическом теле. Тонкое тело принимает форму нашего физического тела как, только после смерти. Но если там есть какие-либо отклонения вот, скажем, от человекообразного состояния, скажем, в сторону животных, то тонкое тело будет принимать еще какие-то черты животных. Допустим, вроде человеческое тело, а голова будет с какими-то элементами, скажем, тигра там, или льва, или мыши, там, или змеи, или собаки, или еще что-нибудь. Вот в тонком мире сам человек этого не видит, а все окружающие видят это. Поэтому все подвижники, вот в частности и православные подвижники, христианские, католические святые предупреждали, чтобы не устыдиться в тонком мире своего внешнего состояния, внешнего вида, работайте над собой здесь, чтобы не унести туда чего-нибудь звериного. То есть, когда читаете труды сказано святых, они об этом как раз говорят. А поскольку они были ясновидящими, они жили, как говорится, в двух мирах, и тут, и в тонком, может быть, даже в трех, то они видели, что происходит, как здесь, так и в тонком мире. Они видели этих так называемых бесов, чертей, демонов там и так далее. Точно так, как и других великих подвижников, которые находились, скажем, в более высоких сферах. Вот во время нашей физической жизни, наше тонкое тело, Имеет вид светящегося яйца, которое в часы не окружает наше физическое тело, как, скажем, белок окружает желток в обычном яйце. Оно обычно, вот это тонкое тело наше, выходит за пределы физического тела где-то на 30-40 см. Этого обычного человека, как говорится, у обывателя, у которого, как говорится, не является особым злодеем, скажем, не является, так сказать, там, и каким-то святым. В тонком теле есть несколько чувствительных энергоцентров. Но вот у огромного большинства земных людей энергоцентры находятся как бы все в спящем, скрытом состоянии. Ну, как некие почки, бутончики, не раскрывшиеся. Пробуждение этих центров восприятия как раз и соответствует раскрытию глаз, скажем у слепого вот слепой ходил, ничего не видел потом глаза у него раскрылись стал видеть вот здесь, конечно, такого человека сопровождает определенные и неудобства и в то же время большие возможности материя человеческого тела желаний вот наше тонкое тело у каждого находится непрерывно с непостижимой скоростью движений. Тонкое тело у нас. То есть ни одна тонкоматериальная частица в тонком теле не имеет своего постоянного места. А вот в обычном физическом теле каждая клетка где-то находится в одном месте, да? То клетка, которая в ногах, она не может оказаться в голове у нас, нет? Не может. А вот тонкая клетка, она то в голове, то в ногах, может оказаться через мгновение. То есть она может где угодно, в каком угодно, в какой угодной части, как внизу, как вверху, как слева, так справа, внутри, снаружи и так далее. В тонком теле желания нет органов, таких как вот в нашем физическом или эфирном. Но зато есть органы восприятия, которые будучи в активном состоянии, кажутся Тому, кто видит тонкое тело, а его вид, могут видеть далеко не каждый, ясновидящие. так вот центры восприятия кажутся вихами, малыми, средними, там, скажем так, большими. Эти вихры пребывают всегда в одном и том же месте относительно физического тела, сами вихой, но они не вот эти, не частицы тонкого тела. Частицы могут где угодно оказаться в том, том, теле. А вот вихри, они как бы привязаны к определенному месту нашего физического тела. Они всегда пребывают в одном и том же месте относительно нашего физического тела. Большей частью вокруг головы. У большинства людей это просто вихри. И они совершенно пока бесполезны, как центры восприятия, потому что человек, поскольку не работает над этим. Вихри есть, но он не работает как центр восприятия. Потому что сознательно человек к этому еще не подошел и не овладел вот этими вихрями или своим тонким телом. Но они могут быть пробуждены в разных людях, правда, с разными методами и с разными результатами. У бессознательного ясновидящего неправильно, негативно развитого, негативно развитого ясновидения в него. Их и движутся справа налево, против часовой стрелки, а вот в тонком теле правильно обученного, сознательного ясновидящего, они вращаются по часовой стрелке, при этом излучая невероятное яркое сияние который далеко превосходит светимость обыкновенного тонкого тела, скажем, у обычного человека. Вот такие энергоматериальные центры дают ему возможности и средства для восприятия в тонком мире. И такой человек и, и видеть может, и исследовать то, что хочет. Вот человек, чей вихрь вращается против часовой стрелки, Является как бы зеркалом, отражающим проходящее перед ним. Такой человек не способен добывать информацию. И это различие является одним из основных различий между медиумом и вообще, так сказать, бессознательным ясновидящим и правильно обученным ясновидцем. Большинство людей не могут отличить одно от другого. Но есть непреложные правила которую может следовать каждый. Ни один ясновидящий никогда не пользуется этой своей способностью для достижения денег или каких-то вещей. Настоящий ясновидящий никогда не пользуется своей способностью для удовлетворения дурного любопытства, но применяет ясновидение только с целью чтобы помочь человечеству. Никто, способный научить правильному методу развития способностей и никто никогда не назначает какой-либо платы за уроки. Вот это надо каждому усвоить. Когда мы там по телевидению, скажем, слышим, что там кто-то, кого-то обучает там чему-то и берет определенную взду, да? Значит, понятно, это товарищ оттуда, из подполья. Вот это правило, когда вы знаете точно это правило, что за любое обучение чему-то сверхъестественному не берется денег или еще чего-то. Значит, это один момент. И когда что-то берется, это другой момент. Вот это правило надежный неповершимый проводник, за которым можно идти с абсолютным доверием. То есть, когда человек не назначает каких-либо условий или каких-либо требований или какой-либо платы за вот эту свою, так сказать, как бы сверхчеловеческую работу. В далеком будущем человеческое тело, тонкое тело желания, станет таким же организованным, как эфирное и физическое тело. Когда мы достигнем вот этой стадии, то все сможем функционировать в тонком теле. Точно так можем жить сознательно и управлять телом, скажем, как мы управляем, скажем, нашим физическим телом, тонком теле. В далеком будущем наше тонкое тело станет таким же организованным, а мы пока у нас еще далеко не организованы, тонкое тело, как организовано сейчас у нас вот эфирное физическое тело. Физическое тело у нас наиболее развитое, оно в первую очередь как бы развитие свое проходит. И вот когда мы достигнем такой стадии, то все тогда сможем нормально функционировать, нормально жить в нашем тонком теле, а сейчас мы не можем. Физическое тело у нас самое старое, оно лучше всего организованное. Тогда как тонкое тело, это пока еще молодое тело нашей растущей человеческой личности. Так что у нас с вами впереди еще огромные перспективы. С тонким телом нам придется еще работать больше, чем с физическим. А потом придется еще ментальным телом заниматься, а там еще больше. Еще больше там. И времени надо будет потратить, и сил, и больше всяких совершенно невообразимых возможностей открывается. Вот об этом Христос в частности говорит в одном из Евангелий. Что человеку будет открыто такое, о чем и ухо не слышало, и глаз не видел, и так далее, и так далее. Если кто читал вот эту Евангелие, там есть такие моменты. Тонкое тело желаний, наше тонкое тело, на физическом уровне связано с печенью. Вот это надо знать. С печенью связано. Поэтому всякие, скажем, такие вот негативные какие-то эмоции, негативные там какие-то желания и прочее, и прочее отражаются на печени, в первую очередь. А эфирное тело связано с селезенкой, проявляет себя через нее. Теплокровные существа это самые высокоразвитые на нашей планете. Они имеют свои чувства, страсти, эмоции. Они их проявляют в нашем физическом мире. То можно говорить, что вот они действительно живут в полном смысле этого слова. Они просто существуют. При этом у всех этих существ теплокровных Энергии тонкого тела, тело желания, идут от тонкого тела в печень и потом влияют на тело, и оттуда обратно в тонкое тело. Вещество астральных желаний непрерывно выбрасывается криволинейными потоками в каждую точку поверхности нашего аунического яйца. Возвращаясь в печень через несколько вихрей, подобно кипящей воде, которая постоянно выливается из источника тепла и возвращается у него по завершении цифра. То есть между печенью и вот этим аврическим яйцом, которое окружает каждого человека, постоянно идет вот такое движение. Растения лишены такого побудительного энергетического принципа, поэтому они не могут демонстрировать... Жизнь в явном движении, они двигаться не могут, как это делают, скажем, более развитые организмы. Где есть жизнь и движение, но если нет там красной крови, там нет собственного тела желания. Такое существо находится просто на переходной стадии от растений к животному. И движется не по собственным желаниям, а исключительно силой группового духа. Вот здесь как раз, видите, вот, групповой дух для минералов, для растений и для животных. И здесь, у вот, человека группового духа нет. Он уже не живет по указке группового духа. Он не пользуется его услугами. Он сам становится для себя групповым духом. А вот тут вот ситуация другая. Вот, например, у хладнокровных животных, имеющих в печени красную кровь, но, но кровь пока еще холодная, есть отдельное тонкое тело желаний. И групповой дух направляет потоки внутрь, ибо в их случае эволюционирующий дух, например, дух рыбы, рептилий, находится вне их физического тела. То есть, вот, у хладнокровных животных, Скажем, крокодилы, черепахи, да? ящики, лягушки, рыбы, все, так сказать, у кого холодная кровь, момент там интересный. значит, у них групповой дух направляет потоки внутрь, внутрь этих животных. А эволюционирующий дух, который использует вот тела, Этих фладнокровных животных находится вне тела, а снаружи где-то. Но то, то есть тут дух, мы тоже когда-то проходили с вами, были фладнокровными животными. Давно там. Так вот, сам дух, то есть моната, находится вне. Когда организм развился настолько, что эволюционирующий дух, то есть монада, может сам осваивать свои проводники, то он, индивидуальный дух, начинает направлять потоки вовне. И тогда мы видим проявление страстей и появление теплой крови. Именно теплая и красная кровь в печени организма, организма достаточно развитого, имеет возможности создать внутренний храм для духа, и наполняет энергией исходящие потоки тонкого вещества желания. Вот это является причиной появления или проявления как у животного и человека, каких-то желаний и каких-то страстей, эмоций. У животного его дух, который встал на путь эволюции, не имеет своего внутреннего храма у животного. И этого не случится до тех пор, пока точки эфирного тела и физического тела не установят между собой полную взаимосвязь. По этой причине животное, не имеющее человеческую печень, то есть, так сказать, как бы соответствие тому, что должно называться печенью, не живет в такой полноте, как человек. Оно не способно пока на такие же тонкие желания и эмоции будучи не настолько сознательным существом. Вот нынешние млекопитающие находятся на более высоком уровне. Все наши млекопитающие, ну, такой с теплой кровью, да, они находятся на более высоком уровне своей эволюции, нежели когда мы с вами на Луне были животными. Вот когда мы там были животными, вот те животные, которых мы одухотворяли когда-то, они ниже стоят, чем наши животные, вот этого нашего мира. Понятно, да, вот эти моменты? Почему иногда говорят, что человек может быть хуже зверя? То есть хуже нашего земного зверя человека. Почему? Он же оттуда притащил звериность лунную, а она хуже, отвратительней чем наша земная звериность. Вот когда говорят, что человек хуже зверя, вот этот момент вспомните, и вы тогда найдете объяснение. Понятно, да? А так иначе объяснений никаких, никаких нет. И эта наука наша, лопоухая, вот эта западная, она в этом совершенно ничего не понимает. И этим вопросом вообще не занимается. Человеком им заниматься некогда. Только вот они сейчас стали заниматься человеком, и только занимается во вред ему. Сейчас всякие эксперименты эти мерзкие, жуткие проводят. Не с целью, чтобы помочь человеку. Точно так, когда изобрели атомную бомбу, в первую очередь что сделали? Рванули эту бомбу. Использовали. Понимаете? И так все, что было открыто, всегда в первую очередь использовалось что? Против человека. Поэтому дозволять сейчас по-настоящему исследовать человека... Вот современной этой науки, сатанинской, нельзя. Все будет использовано против. И это уже делается сейчас. То есть наука должна быть какой-то другой. И вот нынешнее млекопитающее находится на более высоком уровне, чем, скажем, когда мы были, находясь на животной стадии, в лунной эволюции. Это потому, что земные животные имеют... Теплую красную кровь, которой у лунных животных, то есть когда мы были там, на той стадии, такой теплой крови не было. То есть мы там были хладнокровными животными. Поэтому если человек опускается вот своего прошлого уровня, да, то он оказывается животным с холодной кровью. То есть кровь -то вроде теплой бежит, но вот эти мерзости, которые он творит, Разница в их статусе объясняется спиральным путем эволюции, которая определяет и то, что человек сейчас более развит, чем нынешние ангелы тонкого мира на своей человеческой стадии. Современно земные, для разившиеся развившиеся на своей животной стадии до такой степени, что они имеют теплую красную кровь и потому способны чувствовать желание и эмоции, вот они, эти животные, наши, наши сейчас земные животные, образуют следующий период эволюции, а следующий период эволюции для нашего человечества называется периодом Юпитера. Это не значит, что нас пустят на Юпитер. Просто планета будет для нас другая, где мы будем проходить следующий этап. Ну как его называть? Ну назовите как угодно. Вот его назвали периодом Юпитера. Вот там мы будем иметь вот эти животные наши, современные, млекопитающие, с красной теплой кровью. Вот они там станут более чистым и лучшим человечеством животные наши, вот эти чем мы сейчас с вами. То есть у наших животных перспектива по отношению к нам сегодняшним, куда более высокая. Мало того, что мы еще их миллиарды этих животных сожрали, да, Расстреляли, распотрошили, над ним всякие опыты проводили. Так что им за это еще кармическое размещение будет. В то же время некоторые представители нашего нынешнего человечества, некоторые представители нашего нынешнего человечества, будут даже в следующем периоде, в периоде Юпитера, откровенно порочными существами. Более того, Тогда они не в состоянии будут скрывать свои страсти, как теперь, и не будут стесняться творимого не зла. Но для этого у них будет другая, низкоразитая планета, где они себя, так сказать, там во всей красе покажут. Ну, друг против друга. Надо же кому себя показывать, да? Вот там это человечество хуже зверья будет там все эти объяснения связи между печенью и жизнью организма, интересно отметить, что в нескольких вот европейских языках, английском, немецком, скандинавских языках одно и то же слово обозначает физический орган, телесный орган, печень. Значит, печень и того, кто живет, одно и то же. Слово одно и то же. То есть, вот в силу того, что Европа, европейское человечество, вообще все вот, это вот Америка, так, Европа, они э, стоят на более низком уровне развития. То есть они паликазываются в материю. И в связи с этим у них даже терминология, она тоже такого примитивного плана. То есть духовной терминологии, как правило, у них нет. Трудно представить себе, как, например, Главацкая писала тайную доктрину на английском языке. Там же совершенно невозможно выразить много таких вот мыслей, образов мыслей, поскольку в том языке, в, в, в духовно-кастрированном языке, нет такой терминологии, которая бы могла бы описать какие-то духовные явления, даже на тонком уровне явления. Поэтому перевести тайную доктрину могла только Лена Ванна -Верих. Никто больше на этой планете не мог. Она ее практически писала заново. Потому что нам было такие вещи там на русском изложить. Каких вот в английском практически нет. Обращая свое внимание на соотношение четырех царств с миром мысли, мы обнаруживаем, что у минералов, растений, животных нет проводника. Нет ментального тела которые связывают их вот с этим миром мысли. Вот здесь вот вы можете видеть, вот это абстрактная сфера ментального мира, вот это область конкретной мысли, или мир формальной мысли, а это сфера бесформенной мысли, а это формальная мысль, там где мысль имеет форму. И вот здесь вот видите, у минерального растительного у животного нет проводника. Есть только у человека. В то же время мы знаем, что некоторые животные до некоторой степени мыслят, да, некоторые животные, это потому, что вот более развитые домашние животные, они целыми поколениями находились в тесном контакте с человеком и развили таким образом у себя способность, которой другие животные не обладают которые не имели такого преимущества. Здесь действует так называемый принцип индукции, согласно которому провод, находящийся под высоким напряжением, индуцирует, то есть создает слабый ток в другом проводнике, который тоже поблизости находится. Ну, Это давно известное явление физики, скажем, в электронике, там, в электротехнике. Если провод и там напряжение ток сильный, а рядом оказывается еще какой то провод, то в нем возникает слабенький наводки, ток, который появляется. Вот точно такая же картина происходит и здесь, с теми животными, которые около человека крутятся все время. А кто у нас там? Кошки, собаки, там животные, там животные, домашние животные какие-то. То есть вот человек как бы индуктирует в этих животных на вот этом ментальном уровне, ну, дельфины это особая статья, то несколько другая. Они говорят, что это, ну, якобы, ветвь такая эволюция, она не земная даже. Точно так, как принесли муравьев и пчел сюда на планету, это не наш. Для того, чтобы показать вот нашему племени, человекообразному, что, вот, смотрите, вот насекомые получи вас, организуют у себя жизнь, чем вы. Понятно, да? Зачем их сюда? Принесли нам. И согласно этому принципу, высоконастный человек пробуждает аналогичные тенденции в более слабой натуре, более слабо развитом человеке. Тогда как морально неустойчивый падает ниже, когда подпадает под индукцию сильного злого влияния. Но это понятно, да? Сильно злой может влиять на слабого человека, и тот станет путь. Точно так, как и высоконарция. Все, что мы делаем, говорим или представляем, все отражается на нашем окружении. Вот почему высшие домашние животные, условно говоря, немного мыслят уже домашние животные, начинают соображать. Они являются наивысшими животными своего вида. И они почти близко подошли к состоянию индивидуализации уже. Поэтому мыслительные вибрации человека как бы вызывает или индуцирует в них сходную активность, но только пока низкого такого порядка. За этим исключением животное царство пока еще не приобрело способности мыслить. Животные пока еще не определились как индивидуальность, а как примитивные пока личности. Вот в этом, в этом как раз громадное кардинальное различие между человеком и прочими царствами. То есть человек это уже индивидуум. Животное, растение, минералы различаются на виды. Вот как минеральное на семь видов, как человеческое царство на семь видов людей, растение на семь видов, животные также. Также разделяется человечество на расы, племена и нации. То есть основное дерево, как бы ствол, расы, семь основных ветвей, у каждой ветви семь ответвлений, у каждого ответвления еще одно ответвление, там родовое, семейное, племенное и так далее, и так далее. Вот мы здесь, например, Отмечаем разницу между жителем Кавказа, там, негром, индейцем, русским и так далее. А вот если мы хотим изучить, скажем, свойства льва, слона, любого иного низшего животного, достаточно взять только нам одного представителя этого вида. Узнав свойства одного животного, мы узнаем свойства вида, к которому он принадлежит. Вот, скажем, взять там слона, изучить его, одного просто слона взять, И тогда будет ясно, что из себя представляют вообще все слоны. То есть не надо изучать каждого слона по отдельности потом. То есть все представители, скажем, одного и того животного племени между собой схожи. Например, лев там, скажем, отец этого лева, сын его, дочь там и так далее, и так далее, все похожи друг на друга. Нет разницы. И они всегда в сходных обстоятельствах действуют одинаково. У них у всех одинаковые симпатии, антипатии. Один такой, же, как другой. То есть в каждом гильде животных там все, так сказать, одинаковые палатки все. Но совсем обстоит дело с человеческим существом. Если мы пожелаем узнать свойства, скажем, негров, нам недостаточно будет исследовать какого-то одного негра. Необходимо исследовать каждого в отдельности. И даже тогда, когда мы не получим знания о неграх в целом, просто потому, что оказывается, свойства отдельного негра не относятся ко всей негритянской, скажем, расе. Если мы пожелаем знать характер, например, американского президента какого-нибудь, но нам ничего это не даст, изучению, скажем, его отца или деда или сына, Почему? Потому что все они могут быть совершенно разные по характеру. У каждого свои способности отличные, скажем, от способности этого конкретного человека. С другой стороны, минералы, растения, животные можно описать, уделив внимание описанию одного экземпляра каждого вида. Тогда как среди человеческих существ столько же видов, сколько людей. То есть каждый человек это вид уже. Если у животных вид входит там миллионы, скажем, особей, да? Ну, скажем, там, взять рыбу какого-нибудь одного вида. Миллионы рыб, они все одинаково себя ведут. И с одинаковым ходят с характером, да? А вот у человека совсем иначе. Уже один человек – это целый вид. Это закон сам для себя. Он совершенно отдельный. Он обособлен от любого другого человека. Он столь же от других людей, как один вид в низших царствах отлично от другого вида. Можно написать, скажем, биографию вот от, кон от конкретного человека. Но у животных нет биографии. У человека она есть, а у животного нет. Это объясняется тем, что в каждом человеке есть свой индивидуальный внутренний дух который диктует мысли, и действия каждому конкретному человеческому существу. А у животных тоже есть один дух, но он общий для всех животных определенного вида, или, скажем, один общий дух для растений конкретного вида, скажем. Вот, скажем, возьмите какое-нибудь растение, и где бы оно ни росло, хоть за тысячу километров, и везде у этого растения будет что? Одинаковые способности. И управляет всеми этими, там, тысячами, миллионами этих растений, миллиардами этих растений, вот этого вида, один дух. Точно так как животными, скажем, вот, слоны, это один вид, всеми ими управляет один дух. Он называется групповой дух. Вот здесь как раз на этой схеме вы видите, вот групповой дух управляет целым царством минеральным, а над каждым видом, под, под видом там и племен есть свой еще дополнительный групповой дух. То есть всем царством управляет один, как глава, и там есть по каждому виду свой. Точно так, как в растениях, точно так, как у животных. А вот у человека уже группового духа нет. Он сам себе групповой дух. Но вот миллиарды людей — это миллиарды уже групповых духов, как бы. То есть групповой дух работает над всеми этими вот растениями, животными, минералами извне. Тигр, который бродит по диким индийским джунглям, и тигр, запертые, скажем, в клетке зоопарка, они являются выражением одного и того же группового духа. Этот групповой дух действует или управляет ими из тонкого мира, действует одинаково на обоих, ибо расстояния в тонком мире не существует практически. Групповые духи трех низших царств находятся на разных уровнях высших миров. Исследуя, скажем, сознание различных царств, мы это дело обнаружим. Но чтобы правильно выяснить местонахождение групповых духов во внутренних мирах, необходимо помнить и четко понимать то, что было сказано относительно всех форм, которые кристаллизовались в нашем видимом мире из моделей и идей, которые существуют в сферах высших миров. Как, скажем, было показано, например, там вот с домом архитектора, машиной изобретателя. Вот, например, соки мягкого тела улитки начинают кристаллизоваться, когда она растет, и образуется твердая раковина, которую он таскает у себя на спине. Точно так духи в высших мирах аналогичным же образом кристаллизуют из себя плотные материальные тела различных царств природы. То есть, ну, скажем, все все минеральные тела, а их семь видов в минеральном царстве, семь видов минералов. Вот это является телом того иного группового духа. Теперь вот в растительном мире точно так же. Разные виды, разные групповые духи вот на физическом плане имеют свое тело в виде того иного вида растения. А растений много, скажем, миллион видов, скажем, какого-то э, определенного растения, это является телом группового духа, плотным телом. Точно так, как у животного царства каждый вид животных имеет свое группового духа, это его плотное тело. Вот этот момент, да? Попробуйте усвоить как-то. Стало быть, так называемые высшие тела. Хотя они настолько тонкие и разреженные, что для нас они невидимы, тела групповых духов. Но ни в коем случае они не являются эманациями плотного тела. Но наоборот, плотные проводники, как минералов, растений, животных, они похожи на вот такую раковину, скажем, улитки, которая была кристаллизована из ее соков поэтому разного уровня групповые духи они как бы из себя кристаллизуют одни минералы кристаллизуют другие растения третьи тела животных понятно вот это да? а мы уже из себя кристаллизуем свое собственное физическое тело то есть мы как бы в физическом плане, на физическом уровне сами себя рожаем, сами себя создаем ну, правда, у нас есть помощники, тут папа с мамой, там еще, да? А так, на самом деле, каждый является отцом и матерью самого себя. Но это уже в более таком тонком плане. И вот эти различные проводники излучаются и манируются духом из себя с целью приобретения через них опыта. То есть, одни вот, скажем, духи, Находясь в минеральном состоянии их тела, извлекается оттуда опыт. Потом они совершенствуются, становятся растениями, извлекает оттуда опыт. И так далее, и так далее. Именно дух движет любым плотным телом, телом минерала, растения, животного, скажем. Вот у нас нужно свое тело здесь вот. сами, таскаем его везде, сами хозяева, вроде бы как бы, -то, да? Точно так вот. Скажем, дух нашей планеты, физическое тело планеты, это его плотное тело. Вот он его крутит вокруг звезды. Зачем он здесь? Зачем дух каждой планеты вот эту улитку на себе носит здесь, в пределах этой звездной системы? Всем движет одно единственное мощное желание, желание совершенствоваться. Чем теснее контакт у духа со своим проводником, тем лучше он может контролировать и выражать себя через этот проводник и наоборот. Вот один человек хорошо управляет своим телом, а другой что? Не очень, да? И так далее. То есть разные, очень много форм, воздействия и управления на свое тело. тут ключ к разным состояниям сознания в разных царствах. Изучение схем строения дает более ясное представление о проводниках каждого царства, об их отношениях с разными мирами и об обусловленных ими состояниях сознания. Вот как раз вот эта схема довольно доступна. Мы узнали с вами, что эго обособлен друг от друга в универсальном духе. Слой абстрактной мысли. И только человек обладает всей цепью проводников, которая связывает его со всеми подразделениями этих трех миров. У животных отсутствует одно звено цепи, то есть ум. У растений нет двух звеньев, ума и тела, и тонкого тела нет. У минералов отсутствует три звена цепи проводников, необходимые для самосознательного функционирования в физическом мире. То есть у минералов нет ума, тонкого тела и эфирного тела. Причина такой недостаточности в том, что царство минералов является выражением самого последнего потока развивающейся жизни. Минералы на следующей планете будут растениями. Царство растений одушевлено другой жизненной волной, которая прошла более долгий путь эволюции. А вот жизненная волна животного царства еще более древнее происхождение имеет. Человек же, а человека можно назвать это жизнью, то есть жизнь, выражающая себя в настоящее время в человеческой форме, вот эта жизнь, которая сейчас в человеческой форме имеет, прошла самый длительный путь из всех четырех царств, поэтому является на нашей планете ведущей жизнью. Но у нас вот здесь ведущая жизнь немножко свихнулась, да? знаете? Так вот, самая древняя жизнь, самая древняя на нашей планете, это человеческая. Вот перед тем, как в четвертом круге появится разным формам жизни, появился сначала человек. Потом только стали появляться животные. Со временем три жизненные волны, ныне оживляющие три низших царства, Достигнут человеческой стадии. А человек перейдет на высшие ступени развития и на другие планеты. Чтобы оценить уровень развития сознания в развивающейся жизни в космосе, достигнутых в результате обладания жизнью проводниками в четырех царствах, вот можно посмотреть на плакат, вот как раз плакат здесь, и увидеть, что человек, то есть эго-мыслитель, Спустился до химической сферы физического мира. Здесь он объединил все свои проводники, достигнув состояния пробужденного сознания. Он учится владеть своими проводниками. А какие у него проводники? Это его ментальное тело, тонкое тело, эфирное тело, физическое тело. Не орган тела желания, не орган ума, пока еще у человека не разве это по-настоящему. А вот его ум пока еще даже нельзя назвать его органом. То есть с умом у нас пока дело обстоит плохо. Но и вы видите, что творится, да? То есть действительно умных у нас мало. Например. А если ум у нас и действует, то порой в таких извращенных формах, да? В настоящее время вот этот самый ум у нас просто связующее звено. Тоненькая такая, ниточка, оболочка такая, которая используется нашим эго. Этот ментальный проводничок был построен позднее всех остальных. Вначале физическое тело развивалось, потом тонкое оно уже более молодое, но оно постарше, чем ум наш. Вот почему у нас правят на планете, что эмоции, страсти, там всякие желания, да? А у Мишка слабенький, он не может воздействовать сильно на вот эти свои, на те, которые стоят ниже. Поэтому наш ментальный проводник был построен позднее всего остального у нас. Дух постепенно внедряется из более тонкой в более грубую субстанцию, материю. Родники также выстраиваются вначале в тонкой, затем все более грубой в субстанции. Вот плотное тело человека было создано первым. Но кто его создавал? Не мы же с вами, да? А создавали те силы, которые знали, что к чему и как создавать, да? И вот оно достигло сейчас четвертой стадии плотности. Значит, мы сейчас находимся, планета у нас опустилась до самой нижней точки. И имеет плотное тело. Перед этим она в третьем круге имела менее плотное тело. Когда спустилась вниз, сейчас самое плотное тело. Теперь она пойдет в обскурацию. Жизнь на планете исчезнет скоро, после седьмой расы. И на, скажем там, на 10 там, или на 40 миллионов лет она уйдет куда? В обскурацию. На отдых. Тем более что мы планету еще здорово загадили туда, надо ее следует отдохнуть. А потом в пятом круге у планеты тело будет более тонкое. Утонченное уже будет тело. А мы с вами в это время, все эти 40 миллионов лет, будем что? Подбивать итоги, чего мы натворили за прошедшие за 4 миллиона лет, скажем так. Или более того. Нам о сроках пока не говорят. Ну, есть там кое-какие сроки дают, но конкретно сроки нам давать нельзя. Но это опасно просто. Мы еще не доросли до того, чтобы нам серьезные вещи пока открывать. Вот эфирное тело у нас находится на третьей стадии, а тонкое тело на второй стадии. Поэтому оно у нас пока еще такое облакообразное. Вот сейчас оно не имеет такого как бы такой формы. А оболочка нашего ума еще более разряженная. Поскольку вот эти проводники еще не создали никаких органов, то ясно, что они не могут быть пока полноценными проводниками для нашего сознания. И у нас сейчас наиболее развитое сознание – это физическое. А еще же надо тонкое сознание развить. А с ним еще больше возник будет. А потом ментальное сознание надо будет еще развить. А с тем еще больше будет дел. Потому что там сложностей больше. Поэтому наше, наше эго входит в физическое тело, связывается еще с правильниками личности, которые не имеют развитых органов. Связывается с физическими центрами чувств. Обретает состояние пробужденного физического сознания на физическом уровне, в физическом мире. Поэтому у нас сейчас сознание наиболее активное может быть только в физическом мире и в то время, когда физическое тело у нас активно. Поэтому, когда, например, мы там спать ложимся, да, тело у нас отдыхает, то есть сознание, оно не может в тонком теле, в тонком мире сознательно действовать. Потому что тонкое тело у нас еще не развито, как это положено. Надо особо отметить, что именно благодаря связи с великолепно организованным механизмом нашего физического тела, высшие проводники получают свое значение на нынешней стадии. Таким образом, человек избегает ошибок. Ну, ученик, допустим, тот, кто серьезно занимается, он может избегать ошибок, часто допускаемых людьми, Которые, узнав о высших телах и о высших мирах, начинают презирать свой физический проводник, то есть физическое тело. Говорить о нем как о низком, низменном. И забирая свой взор в небо, и мечтая о том, чтобы когда-нибудь покинуть бы этот ком грязи, ком глины. И летать в каких-то высших проводниках, а их у нас еще нет. Так что летать там не в чем. Эти люди обычно не сознают разницы между высшим и совершенным. Разница между этим. высшим и совершенным оказывается большая. Конечно, физическое тело является низшим проводником в том смысле, что оно самое громоздкое, со всеми своими ограничениями, соотносящих человека с миром чувств. Как упоминалось, оно прошло гигантский период эволюции и находится на своей четвертой стадии развития. И достигну сейчас. Большой, великолепной степени эффективности физическое тело. Со временем физическое тело достигнет еще большего совершенства. Но даже сейчас оно организовано лучше всех других проводников человеческой личности. Эфирное тело находится на третьей стадии развития и организовано хуже, чем физическое тело. Тонкое тело и ментальное тело являются пока плохо развитыми, облакообразными и почти совсем неорганизованными у нас. Поэтому если физическое сознание не следит, сказано, за тонким телом, то оно может выкидывать всякие кренделя, да? Ну, что-нибудь не понравится, кто-нибудь облает там кого-нибудь. А если нет, то еще и завешит и убьет. Вот сейчас мы включили чертов ящик и там смотрите. С утра до вечера. Все время это человечество настолько одурело, что, как говорят великие вещества, двуногие умалишенно снуют по планете. Умалишенно снуют по планете. Чего-то они носятся по планете туда-сюда сейчас. Какой целью? То есть, человечество одержимо материальными игрушками. Игрушки в виде долларов, в виде, так сказать, там барахла всякого там, нефти, газа. Все из планеты выдирают, и что? И это между собой делят, делят, все делят. Никак разделить не могут. Это значит, понаблюдаете, вот, постоянно идет такая возня отнять у другого то, чего у меня нет. А если у меня чего-то много, надо еще больше. Тонкое тело и тонкий наш ментальный ум действительно развиты в весьма слабо. У самых низших человеческих существ эти проводники не имеют даже яйцевидной формы. У самых низших человеков плохо развитых тонкое ментальное тело вообще даже яйцевидной формы не имеет. А вот физическое тело это чудесный инструмент и должно признаваться таковым каждым человеком, кто претендует на знание строения человека. Да, действительно. Физическое тело очень здорово устроено. Пытаются скопировать, ну там строить роботы, похожие на человека и так далее. Но пока презойти в этом плане человека не могут. Здесь скажем, бедренную кость. Она на себе несет всю тяжесть тела. Внешне покрыта тонкой, крепкой, соединительной тканной пленкой. Внутри является ой, компактная кость. При этом это самый искусный инженер мостостроитель и машиностроитель никогда, со всем своим мастерством, не сумел бы возвести столь же сравнительно прочную, легкую колонну, как, скажем, вот эта кость. Но самая большая у нас, да, кость. Кости черепа построена аналогично. Всегда налицо минимальное количество материала и максимальная прочность. Или оцените мудрость, которая продемонстрирована в создании сердца. И спросите себя, заслуживает ли презрение этот великолепный механизм? Представляете, человек живет сто лет, и оно работает. А если с ним правильно обходиться, может быть, 200 лет. Дух животного спустился только до тонкого мира. Он еще не развился такой степени, чтобы войти в физическое тело. Дух животного. Поэтому животного нет. Индивидуального внутреннего духа. А есть лишь групповой дух, который направляет его жизнь извне. Животное имеет физическое тело, имеет эфирное тело и тонкое тело. Но вот управляющий групповой дух находится вне животного. Эфирное тело и тело желания животного не целиком находятся внутри физического тела. Особенно относится это к голове животных. Например, эфирная голова лошади находится далеко впереди. И выше физической головы, той же самой лошади. Если в редких случаях эфирная голова лошади вдруг совмещается с головой ее физического тела, то такая лошадь, говорят, вот она умеет считать, читать и даже решать элементарные арифметические задачи. Случаются такие лошади. Ну, иногда вот там в цирке показывают вот это в том случае, когда эфирная голова лошади совмещается с физической головой лошади. А так обычно она, так сказать. Этой же особенность объясняется тот факт, что лошади, собаки, кошки и другие домашние животные чувствуют тонкий мир, хотя и не всегда осознают разницу между ним и физическим миром. Лошадь пугается при виде фигуры которая невидима для человека. И кошка пытается потереться, а невидимые ноги привидения. Но видит она их. Собаки видит, животные видит, ложь видят. То, чего не видит человек. Кошка видит привидение, но она не сознает того, что у него нет физических ног, о которых можно потереться. Но трется. Собака, которая умнее кошки и умнее лошади, часто чувствует, что есть что-то непонятное в облике умершего хозяина, чьи руки ей не удается полизать. Она видит тонкое тело хозяина, которое покинуло физическое тело. Она хочет там пообщаться с ним, а полезать не может. Когда она жалобно скулит и забивается в угол, зажав хвост между задними лапами, Попробуем уяснить разницу между человеком, который обладает внутренним духом, когда дух уже вошел в эти оболочки, и животным, у которого дух находится вне, снаружи. Ну, допустим, представим комнату, разделенную каким-то занавесом. По одной стороне находится тонкий мир, а по другой физический мир. В комнате два человека, по одному с каждой стороны. Видите, они не могут друг другу. И попасть один Отделение, а другой в это тоже не могут. Вот, а в занавесе, например, есть 10 отверстий, в которых человек, находящийся в тонком мире, то есть вот там, за, за той часть занавеса, может просунуть 10 пальцев в другое отделение. Этот человек дает отличное представление о групповом духе, который находится в тонком мире. Вот пальцы, они представляют собой животных, относящихся к вот какому-то конкретному виду. И человек может двигать ими как хочет, но пользоваться ими также же свободно и разумно, как двигающийся в физическом отделении человек пользуется этим своим телом. То есть пользоваться он так же разумно, как вот человек в этом физическом мире не может. Понятно, да? Вот сквозь занавес просунуты 10 пальцев духа группового, то есть у него здесь плохо пальцы, а в физическом мире весь человек со своими пальцами. То есть одним словом, групповой дух руководит теми или иными видами животных. Обученные ясновидящие, работая в тонком мире, способны общаться с духами разных видов животных. И он находит их гораздо более разумными, чем множество человеческих существ. Ясновидящие наблюдает, с какой великолепной провинциальностью они руководят животными, а животные являются их физическими телами. Это именно дух группы той или иной собирает осенью свои стаи птиц и заставляет их перелетать на юг не слишком рано и не слишком поздно чтобы избежать холодного дыхания зимы. Это именно он, групповой дух, возвращает их весной, направляя их полет на нужной высоте, на разной высоте для разных видов птиц. Вот кто этим занимается. Понимаете? А наши телопоухи вот, ученые думают, вот там, говорят, магнитные какие-то поля, там, понимаешь, вот еще что-то им управляют. Вот они там так летят, вот. Ничего этого Нет. А есть вот такое вот управление. Каждый дух, групповой дух, заведует своим видом животных. Понимаете, вот современным этим ученым, стыдно вообще вот это слово употреблять, что они ученые-то. А они там немножко что-то узнали где-то в какой-то области, и уже такое они и корчат это самое, да? Позорище, посмотришь на это дело все. Но ну, есть, конечно, там интересные какие-то разработки, да, интересные. Но ты уж молчи. Что вот тут я что-то наковырял немножко вот в этой физическом мире, что-то здесь я узнал. Вот я сейчас вам расскажу, ребята. Ну и все, и ушел бы себе в уголок, снова там бы копался, что на то пошло. А то же мы таких из себя, этих бонсов представляем, что якобы мы уже в общем разобрались, понимаешь. И судим о тех вещах, которые совершенно ни бы, ни мы, ни Букареку. Брали бы лучше вот тайную да изучали бы, из которой мы с вами пока здесь. Вот. Нет, мы этого не делаем. Вот групповой дух бобра учит строить плотину, через поток, скажем, водный, притом учит его строить, руководит им, и все делает это настолько точно, настолько, так сказать, все к месту как ни один этот инженер не сможет такого сделать. Он учитывает скорость движения, все обстоятельства, как это сделал бы очень квалифицированный инженер, показывая, что он также сведущий во всех тонкостях этого искусства, как технически образованный выпускник, скажем, какого-нибудь там архива Именно мудрость того иного группового духа руководит строительством геометрически точных шестиугольных пчелиных сот. Грубовой дух учит улитку придавать домику форму правильной красивой спирали. Он же обучает океанского моллюска искусство украшать свою искрящуюся всеми цветами раковину скажем Понятно, откуда все идет, да? Откуда ветер будет? То есть мудрость и мудрость во всем. И вот такая величественная, такая впечатляющая картина и мудрость, что тот, кто ее наблюдает, преисполняется изумлением и благоговением. И сейчас, естественно, опрашивается вопрос. Если животный, групповой дух, настолько мудр, при том, что период эволюции животного короток, в сравнительно с периодом эволюции человека, почему же человек-то не проявляет гораздо большей мудрости, и почему его нужно учить строительству платин, геометрии, Хотя групповой дух делает все это без всякого обучения, со стороны каких-то там университетов или институтов. Ответ на вопрос связан с нисхождением универсального духа во все более плотную материю. В высших мирах, где у него меньше проводников и они тоньше, универсальный дух соприкасается теснее с космической мудростью, Чье сияние не воспринимается тех, кто находится в физическом мире, но по мере нисхождения духа, свет мудрости, на время все больше и больше тускнеет здесь вот у нас. Пока, наконец, в самом плотном физическом мире он становится почти неразличим, свет мудрости. И вот на нашем уровне, на нашем физическом сознании мы практически этого света мудрости что? лишены, А групповой дух находится выше. Для него контакт еще с космической мудростью довольно тесный. А у нас нет. Мы прошли все и спустились в самый низ. А здесь свет мудрости затемняется вот этой материалой. Таким образом, любой шаг вниз, каждая ступень исхождения во все более грубую материю является для духа тем же, что перчатки для рук музыканта, скажем. Всякий шаг вниз ограничивает его выражение, пока он не приспособится к ограничениям и не найдет вот тот момент, как, например, наши глаза, опасно найти умение такое в себе открыть, когда мы входим, скажем, в дом, в яркий солнечный день, на улице светло, а в доме темно. И зачет должен приспособиться».